Смотрите, следы велотераптора. Ну что, делаем удивленные лица. Смотрим, что впереди. Впереди у нас подкова. Вот так вот создаются шедевры. <смех> так, <смех> понятно все. Следующая точка в Аризоне это Глен-Каньон. Вот такое вот место. И Глен-Каньон Дэмп. Дамба. Такая вот здесь есть. Значит, это младшая сестра Плотины Гувера, построена позже на 15-20 лет. И чуть поменьше. Вот там вот тоже можно плавать на катере. Но мы уже плавали. Идем на бордаж! На Мидлейке, на, на катере, поэтому здесь не будем плавать. А вот с этой стороны видно реку Колорадо. И вот такие вот она выбивает проход. Сейчас на улице... Машина говорит, что сейчас на улице 39 градусов. Река наверняка градусов 20-25. Блин, как бы я сейчас искупался, с каким бы удовольствием. Просто круть. Прямо с лодки прыгнул бы туда и пил бы воду эту. С удовольствием. Ладно. Пойду попью газировку. Вот так вот выглядит американская заправка. Ты можешь оплатить сразу здесь карточкой, можешь оплатить у кассира. Все, весь бензин идет из, одной, из одного шланга. Вот 87, 89, и 91. У них немножко по-другому считается октановое число, поэтому цифры другие. Все, нажимаем 87, заливаем. У них идет в галонах. Здесь, на этой заправке, один галлон стоит 2,19. То есть 2 доллара 19 центов за галлон бензина. Галлон это 3,8, по-моему. Сможете посчитать сами, сколько это за литр. Вот древняя деревня Наваха, которая была разрушена сильнейшим землетрясением. Но до наших времен сохранились их петроглифы. Вот видите, они рисовали разные тарелки инопланетные каких-то животных, которые здесь не водятся. 8 километров по такой дороге, и мы уже подъезжаем к цивилизации. Вот уже встречные машины начали появляться. Сейчас приедем к месту, где динозавры похоронены. Пришли на место, приехали. Называется динозавр трек. Вот мы взяли гида местного. Сейчас он нас проведет. Смотрите, следы велосираптора. Это следы велоцераптора тот. Когда-то это была глина, он прошел. И потом тысячелетие даже миллионы лет она застыла. Вот это большой было, а вот это маленький ребенок прошел. 150-250 миллионов лет назад это было. Это просто была глина раньше. Лопатка и ребра. А вот the name of the dinosaur. Which one? The Ага. Есть Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. ну я не знаю, что это за динозавр, но Ага. Вот Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. В общем, вот это яйца. Здесь, видишь, даже есть белок, да. а внутри Маш, желток. Маш, на яйцо что не стало, Маш. Маш. ты чуть не разрушила всю историю. Яйца? Под яйцо. Да, снова. вон, стреку яйцо у тебя. Ты, ты, ты пол, его высиживала? Яйца. Вот, после динозавров остановились на обед. Чтобы пройти в ресторан вон туда, надо пройти через огромный магазин разных сувениров индийских. Вот здесь всякие корзиночки. Плетеная корзинка, обшита кожей. Камушки. Эти камушки продаются пакетиками. Маленькие за 7, большой за 9. Украшения разные. Шарифы. Сколько стоит значок шерифа? 10 баксов. Смотри, какие тут как-то все продаются. Маш, ты видела? Живую? Да. Прямо экибаны. Здесь есть вот такой сувенир. Называется вытащи с подковы. Вот я вытащил. Сейчас надо обратно собрать. Хочешь собрать нас, ну, собери обра обратно. Я не знаю. Вот так сделай, чтобы вот так же было. Что это? Разбери. Я вот разобрал, смотри, это возможно. Занял народ. Также здесь у индейцев можно купить вот такие декоративные луки. У меня такой дома есть. Стрелы. С каменными наконечниками. Такие с перьями. Прикольные. Вот такие штуки. Каменный томагавк. он стоит... Вот такой стоит 40 баксов. Вот трубка курительная. Нет, не курительная. Ну-ка, другую Не, здесь не тянет. Шаманские бубны. Вот эту магавку Прикольно. Знаете, эти есть челюсти коровы обожженные обоженная часть коров, просто закреплена кожаной тесемочкой на деревянной палке вот такую штуку сделал и продал за 120 баксов вот здесь такие есть копья которая стоит 250 баксов о, видите, копье с бусами и с... в гильзу вставлено перо, достаточно такое массивное. Я купил себе на память вот такое вот, продаются растения, маленький горшочек к нему и немного земли местной. Это Джошуа 3, вот оно здесь растет в пустыне. Его очень много в Долине Смерти и тому подобных местах. Вот я купился на память, дома посажу, буду выращивать и вспоминать про индейцев, про Долину Смерти, про Гранд Каньон. Первая точка – смотровая башня индейцев. Вот такая вот башня, такая смотровая. Здесь открывается первый вид на Гранд Каньон. Вот такой вид открывается из башни с первого этажа. Сейчас мы пойдем на самый верх. что-то мы поднялись по такой лесенке на самый верх. Вверх башни. С смотрим на Гранд Каньон. Вон река Колорадка. Названа в честь колорадских жуков, которые здесь живут. Значит, на главную точку приехали Гранд Каньона. Сейчас все одевают кофты, потому что на прошлое было прохладно. Я в Америке все время покупаю новые газировки, разные пробую. Вот такая вот сейчас взял. Это энергетик да, с виноградом. Еду попиваю, очень вкусный. Приехали на самую главную обзорную точку Гранд-Каньона. Называется Мазерс-Пойнт. Материнская точка. Вот такой вот видок. на язык тролля а язык тролля это у нас вот это место для тех кто думает что здесь лайтово вот вам обрыв справа обрыв слева вот такой вот гранд каньон следы динозавров сегодня были Наскальные скальные рисунки подкова каньон антилопы еще должен был быть но мы туда не попали, потому что был паводок ночью, и он закрыт он оказался такое иногда бывает, но ничего страшного в любом случае, сейчас мы едем домой и потом на ужин так, сейчас надо самое главное тачку наш найти наверное, она где-то тут мы подходили так к коленям на елоустовывание Близко, близко. Ну, вот до него метров семь. Вот, видите? Главное, на змею не встаньте. защищает малышей. В общем, мы пришли в ресторан на дороге 66. Принесли ребра, стейки, курицу целую, суп, салаты. Короче, вот такие вот обалденную эту. Ребушки такие вкусные, блин. блин. Вкусные? Я еще не попробовал. пробовал. Приятного аппетита. Кто бы это мог быть? Тоже это поет такой прекрасной песне Вот так вот мы проводим вечера В баре Маша поет песенки Мы играем на бильярде